С той стороны, с которой летела, кроме Украины, больше никого не стояло. Ни ДНР, ни России. На тот момент с той стороны не было. Лично при мне, девочкам, одной 16, другой 17 лет, когда девочки у украинского военного спросили, ребята, когда все это кончится, ребята сказали в открытую, кто не смог уехать с города, сдохнет вместе с нами. Все. Что еще можно говорить о собственных защитниках, как они говорят? Здесь пацаны приехали, русские военные, с нами разговаривали, как с людьми. Эти же, перед тем, как уезжали, маг перемак все. Вот, вот она, так сказать, воинская доблесть, вот она воинская честь. Здесь Россия вошла, начали гуманитарку людям давать, продукты давать. Нам выдавали, пока здесь стояла Украина, печенюшки и пачку влажных салфеток. Что мне эта пачка влажных салфеток? Водопровода нет. Они же ждали, пока соберутся на, на колодцах большое количество людей и лупили по этим колодцам а потом красиво рассказывали, что это Россия откуда Россия у меня, интересно, лупила с Москвы прям мы 8 лет платили воинский налог за что? за вот это вот все за спаленные девятиэтажки. этажки мэр что же? так же самое, как и все все стоят в своих городах наш мэр красиво вещает со Львова что ребята, в Мариуполе обстановка сказочная где она сказочная? у меня сейчас в подвале двое детей прячется. у соседа в подвале двое детей, вообще чужих, без родителей остались прячутся Буквально вчера слушали радио, наш мэр Великий Мариупольский выступал, сказал, дети даже в школы ходят. Где эти школы? Хоть одна уцелела. Военные заезжали в школы украинские и прям со школ с минометов стреляли.